Продается однокомнатная квартира в городе Чебоксары. Микрорайон Альгешева. Монолитный девятиэтажный дом. Квартира не торцевая. Выполнен современный ремонт. Пластиковое остекление. Санузел в кафеле. Планировка. Прихожая. Совмещенный санузел. Кухня. Коридор. Жилая комната, балкон, развитая инфраструктура, компактный микрорайон, отличная транспортная развязка и обилие парковочных мест, возможно помощь в ипотеке.